Всем привет, с вами я, Адилет, и я создал свой сайт. Свой сайт создал. Вы не услышали? Да-да, я свой сайт создал. Сейчас покажу, пойдемте. Адипро. Вот, заказать, вот столько довольных клиентов у меня. Всем привет, с вами я, Адилет, и я говорил в Инстаграме, что я... А, что у меня крутая новость, скоро будет. И эта новость уже на ваших глазах сейчас будет. Так что до, до конца смотрите, не перематывайте. И я скажу, что я создал свой сайт. Свой сайт создал. Вы не у, услышали? Да-да, я свой сайт создал. Сейчас покажу, пойдемте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 И чтобы вы страховали себя и близких. Давайте. И вот я над этим сайтом очень долго думал. Долго думал и анализировал, и смотрел статистики этого сайта. И все-таки создал свой сайт. Как вы видите на экране, это мой сайт по накрутке. Вы можете накручивать свои социальные сети. Это как ТикТок, Инстаграм, Ютуб, ВК и так далее. И вы также можете продавать услуги другим, кто хочет накручивать и все больше подписчиков, аудиторий тоже хочет. Вы можете им продавать тоже услуги за определенную сумму. А я буду только для вас открывать новые возможности, чтобы вы делали все классно, все классно, чтобы у вас было. Также у меня на этом сайте сейчас действуют скидки на месяц, может на два месяца, это мы еще посмотрим. Пока что есть скидки, давайте залетайте, а пока. А потом через месяц не будут скидки, наверное, не знаю. Это мы еще посмотрим. В дальнейшем, конечно, я буду все делать, чтобы вы работали на моем сайте, все комфортнее и уютнее чувствовали на моем сайте. Так что я для вас создаю вот такой сайт, а вы давайте... Поддержите меня лайком и напишите свой комментарий. Давайте. А я желаю всем приятного просмотра. И вот сейчас заходим, вот, вот пишем АТИ ПРО. Пишем, также этот сайт, оставлю ссылку в описании, оставлю. Заходим, вот, АТИ ПРО. Вот, заказать вот столько довольных клиентов у меня. Это пока что не, не мои, это чужие пока что. Если вы зайдете то больше будет. Так что это. А если честно, я если сказать, я купил франшизу. Франшизу. Если знаете франшиза что такое, то, то вы молодцы. Если не знаете, то нужно вам узнать на интернете. Вот высокое качество, вот поддержка тут есть, 24 на 7. Вот, можно подписчиков, лайков, просмотров, комментариев сделать. И все это, знаете, вот пока что, эти цены пока что. Вот сейчас я, вот, заказы. Вот заказы, смотрите заказы, подписки Инстаграм, лайки Инстаграм, просмотры, комментарии, статистика есть. Прямой эфир, прямой эфир нет доступных услуг пока что. Ну это мы, мы прямой эфир тоже добавим, так что давайте залетайте, прямой эфир есть, чтобы вам было бесплатные услуги я не знаю что это такое тикток вот тикток есть вк телеграм ютуб твиттер лайки есть у нас так что давайте заказывайте услуги заказывайте вот быстро надежно с гарантией с гарантией если гарантия не пройдет то пишите мне в в поддержку нам в поддержку или мне в контакты которые здесь видите написано инстарам моя почта и telegram написано а выводить знаете можно на киви можно на карту мастеркард яндекс а пополнять то же самое пополнять можно тоже самое видите. Пока что это три услуги, пока что, пока что это первый день, я еще не добавил, ну нужно добавить, я еще добавлю, много списка будет, так что давайте, вы меня главное поддерживайте, а я буду для вас стараться и делать, давайте.